Всем привет! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем нашего зайчика. Так, я вроде музыку сделал чуть-чуть погромче. Так, и теперь загружаем нашу игру. Э, у нас как раз был выбор. Либо Рома, либо Полина. И откровенно говоря, вы меня, блин, шокировали нафиг. В смысле, Вольтрон? В смысле, Ромка? Да вы, типа, вы вообще... Я на самом деле думала, что вы, как и я, выберете Полину. Потому что... В анкете мы на ней написали то, что ты наш единственный друг и как бы это единственный человек, который э, как бы с нами, который ну, с нами заигрывает, которому мы нравимся такими, какие мы есть, даже несмотря на то, что он не... Антошка слегка пришибленный, <клёх> Полине все равно он нравится, а Ромка может нас предать вообще в любой момент там и все дела, поэтому как-то для меня Странновато, что вы выбрали Ромку. Ну, в принципе, вы обосновали это в комментариях. Но окей, okay, окей. Okay. Я оставила выбор за вами. Я свое обещание сдержу. Выбираем Ромку. Хорошо. Ромка так Ромка. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Да, порой Ромка вел себя ужасно. Бывал несправедлив другим и помокал слабыми. Но что-то мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово. Р... -р, -р Достижение команды Вольтрона. Разве не о друзьях я мечтал все это время на новом месте? Пускай здесь они были и так же чудовищны, как вид на древесный лес от моего окна. Я сдвинул очки на лоб, потирая гроза... глаза. Поскорей бы уже повзрослеть. Думаешь, будет проще? Ой, нет, нифига не проще, поверь. Не давая ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь. Подожди секундочку. Вот это Ромка с Бяшей пришли репетировать, а я должен помочь им увезти девчонку, которая мне нравится. Полин, подожди минутку. Зерв пару шагов, я прижался к дверному полотну. Горевшая снаружи лампочка заряла крыльцо, и в замершем глазке различились два невысоких темных силуэт. Ну а, ромка и бежь приперлась. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас. Вернусь к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Да, пожалуйста. Берегись. Следи за спиной, я нападу на тебя. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлеченная сериалами, не, зами... не заметила трель. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щеки, я поморгал, привыкая к сумеркам. <кхм> От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвоя, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки моя моя чели две тени, лишь раз позволяя распознать в них моих одноклассников. Я направился к забору, слушая его ветра в ушах и монотонный скрип под подошвами. Ты куда это вздриснул, мука? Одна из фигур шевельнулась и плавно устремилась к чещебе, будто конька бежит по льду. Ну да, он как-то такой хоп! Лунной походкой. Я замедлил шаг. И коснулся очков, четко стараясь вычислить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе э, проснувшиеся зм... Про... закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумала о доме, о хлипкой крепости позади. Мама и Оля сидят в тепле перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождениями героев Санта-Барбары. А чё вы Санта-Барбару не подчеркнули? Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхались раздвоенная тень. Ну ты, да, среална. Холодно, на. Мы тут замерзли совсем. А че вы так холодно оделись, надо было потеплее одеваться. Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал клубы пару у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. До кости продроглина. Завелись! Да что такой борзый-то я не пойму, а? Да иду, иду. Я глубоко вдохнул и пошел, пиная сугробы. Бяша замер лицом к тайге. До него рукой было подать. И я сам что-то положил озябшую кисть ему на плечо. Наверное, убедиться, что это все не сон. Приветики! Наконец-таки, сова... Сейчас, подождите, я немножечко отойду. Это было неожиданно. В мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Бяша? Нечто птичьей маски оттарашилось на меня. У-у! До самых костичек! А! у Голос был точь-точь бяшен, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стегнули на гайкой. Существо маски лишь притворялось бяшей. Чтобы выманить меня, я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый свет в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не глаз за мной. Может потому, что совы умеют летать? Я уже карапался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Взьер... Ух ты! Какая прелесть! Взъерошенный волчок выпал из угольной тени дома, переградив путь. Какой, а? Он двигался дерганно, хаотично, слово, приплясывал какой-то жуткий танец. Или корчился в припадке. И пускай я отчетливо видел, что волчья морда, обыкновенная маска, что-то в судорогах не заставило меня окоченеть... Ряженый потерся боком остоп крыльца и припал на четвереньках. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза бразины засверкали, но зверь не нападал. Он то ползал вокруг по пластунски, то трусил на четырех конечностях. С отвисшей челюстью я перебирал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения. Из-под прорезей маски сочилась жидкость. Тягучие капли падали на доске. а падали на доске. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула спину, шепнула, спасайся! А штакетины забора замельтешили. Я снова... Там кто-то был. Я снова бежал в обратную сторону к зубчатой и пахнущей хвоей в кромке леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Крррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр а правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной заструились зубчатые снега, зубучие а, снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадалась все ближе, напоминая едкий дым погребальных костров. И я снова бежал, вдыхая колючий воздух. Волосы расшевелились на ветру. Падая, я оборонил шапку и уши запекло от лютого мороза, пока я сам весь замок от пота. Поле наконец закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный с... сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, колоти... кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Узел выбившихся из почвы корней прихватил за стопу. Я Ой, врезался ты... в шершавый ствол, сполз к самому его заставанию и в панике оглянулся. Ух, какой ты быстрый! Опять ты мразота! И первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. В смысле? Это она их всех привела, вот сейчас они тебя это, сожрут тут. Но я поборол себя и плотнее прикиснулся к сосне. Ты... Что ты здесь делаешь? Да вот. Она протянула мне потерянную шапку. В бюро находок подрабатываю. А? Надевай! А то уши замерзнут, а потом глядишь и вовсе отвалится. Да, не отвалится! А если отвалится новые найду, я даже знаю, у кого подрезать. А! Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боялся, что в руке Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Других вариантов нету. Ну берем. <с 1> Я забрал ее, натянул по самые брови. Тепло. Тепло, спасибо. Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. Уверен, что дети. И что, покусали тебя что ли? Техетеро, что-то, что-то сейчас будет. Нет. Тем более ночью я на улице. Тут лиса, там сова, еще и волк, волк, кстати. А чего же ты убежал? Ответ был очевиден, но покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Эх. Обещала не обзывать тебя дурачком. То есть ты меня сейчас так обозвала дурачком, да? А я обещание исполняю. <свят> ну, мы поняли, что ты думаешь. Да, спасибо. Она подошла вплотную и взяла под локоть. Я почувствовал запах мята, апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Вот нифига подобного. Вот нифига подобного, блин. Я чуть в гараж черный не зашел. Меня чуть тварь не сожрала. Меня отпинали, блин. Что только со мной не происходило, а все потому что ты была рядом. Я твой друг. Да? Правда? И они. Вы сомнительная компания. Я быстро обернулся туда, куда показывала лисичка. Ёмана! На краю опушки появились дети в масках. По крайней мере, все они были небольшого роста. Опачки! Волчок, сова и медвежонок. Сова такая маленькая. А может, это Сенечка? А? Сенечка маленькая. А это Вова. А это этот... Семён. Поедин... А, медведи вам должны... Быть... Они впрыркали, вдыхали, явно утомившись от бега. Я думал, упала, ты в снег провалился осталось не копать нет тебя. А я не копал. Лень копать было. А ну как получается, если дурак ты бегай, до копай? Сейчас. Сейчас. Подождите. Хотя, в принципе, относительно видно. У меня, кстати, новая рамка, если что, да. Сам сама ДЕЛИЛЬ А если умный, подожди, пока другие набегаются, накопаются и устанут. Не, я вам все-таки покажу сейчас. Вот так вот, вот, чтобы вам было видно и медведи и всех. И уж так тогда заводи разговор. Как я рад, дегенерат! А ты, я смотрю, стихоплет у нас, да? О? А? Не обращай внимания, он со странностями. Серьезно? Тебе ли о странностях говорит, девушка? Я понял, что стою с открытым ртом, с бессильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей. Я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. М так все, я возвращаю себя. Они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул, словно услышал шутку. Да, да, лесоправо! Ага. Это он. Или ты, Вова? Пер посмотрите, у него вот тут вот перчатка есть, так, у вас видно, да. Вот тут вот у него перчатка есть, а вот тут у него забинтовано. Может быть, мы его как раз в перчатку ст ст ст стащили а с дерева. Ну, это чисто как теория, там, в качестве бреда. Нет, это наш! Неужели нашли? Не Чего? Нажайчик! Да-да, похож. Так, вы меня пугаете. Бесившийся <связь> отразить волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. <связь> Это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе. И рассказал нам. Здравствуй. Это что, это секта, что ли, какая? С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. О -о -о. Не такая уж она и страшная, правда? О, да, она до усрачки мою сестру напугала. А что она у нас тусила? Да, наверное. А этот улыбчивый бугай, медвежутка. Медвежутка? <смех> Ой, как же это жутко. Ты лучше с ним а то голову откусит. <смех> Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Все еще сомневаюсь в благих намеренных причудливых дверят, я спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. <смех> Алиса наиграна подбоченилась и как-то ухитрилась подбегнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. Это было бы замечательно на самом деле, потому что... С учетом того, сколько я уже стресса пережил, если вы припретесь еще раз так, у меня просто тупо сердце не выдержит и остановится в какой-то момент. А у нас разве есть колокольчики? Найдешь где-нибудь. Вот кто-кто, а ты найдешь. Чёрт, я звенить не буду. Будешь как миленький. У меня лапка болит. Может, это реально Вова? <сёк> Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. А откуда ты знаешь? Может, она правда это, как и Катя? Откуда ты знаешь? Интересно, а Катя заполняла анкету Полину? Ну, наверняка, да. Она же, блин, про Ныра еще до всех докопается. Да так, прочитала кое-где. Значит, у тебя была эта анкета, да? Значит, ты там есть. Про меня? Значит, ты в школу ходишь. Про от воробья. Про яхонтовый. от воробья. Ты умеешь читать по-человечески. А это Сенечка. Сенечка, она же сколько? сколько? Девять, по-моему, было, да? Лет девять-восемь. Она же... Дети в таком возрасте же ведь плохо читает, правильно? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. Я слежу с тобой. И она кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Крепко она крепко вломить. С детства слабеньких чморить. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Возможно, ты и правду, Катя. Ну, вообще, ну, как бы, с одной стороны, да, этому школа учит, да. Я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив, привлекали. Было в них что-то особенное. И в это опушки, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот, земли в темное небо, как на прокрученной задом наперед пленки. Дети в масках приблизились, и я ощутила их прикосновение. Они хлопали дружески, трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. «Да точно секта, говорю тебе!» «А раз секта, значит, как бывает, они принимают там нового чувака к себе, а потом требуют с него что-нибудь. Там дом отожмут, смотри». В их прикосновении не было звериной злости, лишь чистое незамутненное любопытство ребенка. Я почему-то сказал про себя... И можно доверять. Снежинки все планировали высь. Никто тебя больше не обидит. Ну, похоже на то. Драк. А вот с, -с, -с тобой-то я сомневаюсь. Пусть только попробуют. Интересно, а может это вол? Я уже нет, я запуталась и не понимаю. Лиса тихонько пикнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Да пойдемте погуляем. Куда? <связывая> на аттракционы! Тут есть? В эту секунду далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный таинственный он вызывал в памяти звон хрусталя и журчание студеного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня плейта развеяла их. Я пошел за новыми друзьями прежде, чем принял решение. Ноги сами переступали, образованные соснами туннели раздвигались, кусты кланялись перед нашей процессией. Все это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которой мы выбрались, я видел во сне. Плейта, как чудесная птица, парила где-то высоко, между темных кром. Жинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви и серебряный цвет. А, в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула. И я разделял ее восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. О, -о, О, красиво как. Да. Ну-ка, а можно я вот себе заберу? Очень красиво. Просто ну, совушка у меня тут будет, и все. Волчок одобрительно зовут Это мелочи. По-моему, я не знаю, самый человечный из всех. Я покажу гораздо больше. И хитрее всех. Если захочешь. Ну, ну давай. А я хотел... Как сильно я хотела увидеть то, что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшона глазами, теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Ну и секта, точно! Сейчас будет какое-нибудь жертвоприношение. Тоха, держись! Точно голые на январском ветру! Скажите, а зачем вам маски? Я же, Антон, я же тебе уже сказала, это секта. Аккуратно. Я не боялся, хотя меня и трясло. И дрожь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? А, ну лисичка-то у нас топит за то, что все люди как бы в масках людей, то есть как бы по ним нельзя понять, кто из них кто. То есть вот у них есть а, маски, то есть э, зверей, и по ним видно, кто из них есть кто на самом деле. А маска человека, как бы, ну вот это вот наше вот лицо, то есть по под ней непонятно, кто ты на самом деле являешься. Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Человеческие дрязги! Я же говорила! Все жители поселка носят маски! Ну да, вот за это вот она и топит а то, что... Ох, непонятно, кто есть на самом деле человек, а кто на самом деле зверь. Только скрываются за ними Од... одни не люди. Да, да, да, да. Вот за это топит лисица. В принципе, это ясно-понятно. И даже я? И даже ты. Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. А Семёна вы не видели? И шапку. Мне кажется, он какой-то немножечко туповатенький. И твоё настоящее лицо. Я увидел маску, которую леса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный ли слиток в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези? Опять других вариантов нет. Ну давай, берем. Но вдруг с трудом просачивать сквозь мелодию флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семёна. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Семён? Что с ним стало? И с остальными детьми. Вот Антон начал думать, прежде чем в секту вступать. Медвежонок и сова переглянулись. То есть медведь сожрала, сова нам притащила очки, да? Во... Что с вами происходит? Волчок сжался комочком, а чуть опустила острый носик маски. Сожрали? Тот, кого держали в клетке. Козел? Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Кожаное лицо? Человек, что ли? Умел бы я крестить, перекрестился бы. Взрослый, что ли? Хотите сказать, это был человек? А чем ты только слушал? Ну, кожаное лицо. Разве можно назвать такого, как он, человеком? Ну, вот как раз это то, за что, что лиса и топят. То, что вроде бы маска человека, а на самом деле и не человек вовсе. Одно, Одно слово. Взрослый. То есть, как какой-то мужик. В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Жестокие дрессировщики? Ах, лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Ага. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. Я сегодня какой-то не грустный. Не грустный. Антон, а ты? А я? Я щас маску одену и начну за вами тоже тусить. А? а? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, куда, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за частоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты. Козел, да? Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Они какие-то, да. Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Ну давай. Лисичка извлекла из кармана в гость конфеты и вручила по очереди всем детям. О. Зашуршали в фантике, тут же запахло ананасом, какао и дыней. А? Последнюю конфету вафельную, мою любимую. Алиса вложила мне прямо в, в... в рот. Как вложила, главное? Прямо затолкала пальцем в рот. Язык обволокла пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой пробегали яркие искорки. Замешков, я проживала в вафли и шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Пам-пам-пам. Благодаря вышла глуховатой, потому что губы мои уже касались маски. Все. Теперь мы в секте. Я не заметил, как поднес ее к лицу. Сейчас, вот. Тоха, у которого там про проблемы в семье, у которого проблемы в личной жизни. Его там все тюкуют, он весь такой неуверенный, весь из себя. Самая легкая добыча для секты. Я не заметила, как поднес ее к лицу. От папье-маши сходило тепло, маскальнуло кожа и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, муча от пенной воды. Говорила же! Это твое! Мое. Чего стоим? За нас веселиться никто не будет. Все. И то верно. Еще и таблетусы Антона. Я теперь, на самом деле, у меня была теория, что они все выдуманы, и сейчас я как-то... Я даже не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Я вообще... Я сейчас вообще ни в чем не уверена. <рискут> Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Мне терпелось выпустить ту энергию, тот жар, которым меня наполняла очарующая музыка. Опа, сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, фырчая, отдуваясь. И ты так можешь. Попробуй. Да? И я попробовал. О, цвет! Они в цвете! А! Прикольно. Она такая рыжая прям. Ноги оттолкнулись от земли. Я взлетел ракетой к звездам и закричал от счастья, увидев своих друзей внизу. Ветер помо... а... Ой, даже вот так Ветер помогал не лететь, словно я скакал на громадном батуте. Звезды казались яркими блесками, до которых можно дотянуться языком, слезнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на мгновение испугался, что сломаю ноги, но подошвы твердо встали на снег. С нами ты в безопасности, и все твои мечты станут явью. Я так счастлива наконец обрести тебя, зайчик! Зайч! Смеясь от восторга, я понял главное, эти четвери не причинят мне вреда. А настоящие враги, я чувствовал это каждой шерстинкой своей маски. Те, кто далек от волшебства.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 Я щелкнул зубами, затем закричал, ликующе и прыгнула одновременно с лесой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Я закружился, Алиса закружилась в такт. Я знал, что она улыбается, и улыбался сам. А Флейта все играла и играла, унося нас ввысь. Ты че, опять в облаках летаешь? э? А? Рома? «С вами полетаешь!» — сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все от чего то вновь слонялись по классу, передавали друг другу записки, шушукались. Их физиономии казались выц... выцветшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул воспоминания, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон. Мне кажется, тебя уже все таращит от всех этих таблетосов, Тоха, тебе уже все, пора тебя в дурку. Потому что ты уже погрузился в мир своих фантазий, просто уж уходишь туда. Потому что из лесу я не возвращался, а проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками.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 Как пропал? Очень может, может. Походу может. Это не я. Все, что я говорил, это были пустые угрозы и понты. Ше. Видели днем 12 января на школьном дворе. Я тебе говорила, дура. Я тебя предупреждала. Глаза зеленые, волосы светлорусы, худощавого телосложение, была где-то в куртку с капюшоном на меху, вязаную шапку с помпоном, белый шарф и перчатки. Брошь на шапке в виде цветка. Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Кати, просьба звонить Ббб. Милиция, мама Кати. Смирнова Катя. -да. Катя! Что, все, что ли? Спасибо, бла-бла-бла. А что так мало то Первая часть она прям такая глобальная. И тут это. Что это? Что это? То есть мы подходим к концовке, к разведке, я так понимаю. Ну, это прям, значит, получается, Катюха не это не лисится у нас. У меня только единственная теория о том, что у них завелся маньяк. А Антоха просто это самое Из-за стресса, из-за таблеток, из-за всего Просто уже уходит, отчаливает в мир фантазии То есть он уже все, Он уже где-то там, мне так кажется Я даже не знаю, либо это реально какая-то секта Короче, вот, все Как-то так о, о, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, их уже больше стало: сова, волк, леса и медведь. Ну тогда будем, по идее, как раз в двадцать втором году под конец они должны завершить игру. Я очень сильно на это надеюсь, потому что, ну, на самом деле игра классная, она мне очень нравится. И хотелось бы, конечно, ее полностью пройти. Вот. А так заканчиваем с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я всех люблю, целую. Всем пока-пока!